Всем привет! Я Сергей Иванов и вы на канале ⁇ Экология разума ⁇ Только на этом канале мы говорим о проблемах и что делать реальной экологии, а не экологии зеленой. Зеленой за бабло или экологии политиканов с низкой социальной ответственностью. И так и да, сегодня у нас 10 июня и 6... 66 шестой день моей голодовки samsung эта голодовка эта голодовка посвящена компании samsung я хочу сделать компанию samsung лучшей в мире первой компании на земле палец я правильно показываю да, да, вот поэтому подписывайся на канал смотри видео и перейди, пожалуйста, пожалуйста, перейди. В какой бы ты стране ни жил, перейди на официальный сайт своей страны, компании Samsung, в раздел «Письмо президенту». Скопируй это видео, ссылку. Или ви ссылку на самое первое видео, где я объясняю, для чего это делаю. Вы видели предыдущих вот это была заставка как видео называется и отправь президенту компании samsung и обязательно напиши пожалуйста президент компании samsung отреагируйте на это видео спасибо и вам спасибо тоже а сегодня мы поговорим о следующей проблеме да тяжело тяжело ребята что я ем, что не ем, смотрите в предыдущих видео, но из еды я ничего не ем. Вот так, 66-й день, ребята, 66-й день. Чем это все закончится, не знаю, поэтому подписывайтесь, подписывайся. И смотри, чем это все закончится. Ну, тем более, это временный этап моей жизни. Все-таки экология более обширная тема. Которые мы уже должны обязаны заниматься, и уже от этого никуда не денешься. Сегодня тема моего видео: я с этим сам столкнулся во время голодовки Samsung это выключение, по-другому, или вырубание, отключение ноутбука. Если у вас ноутбук компании Samsung, либо какой-то другой ноутбук, это тема тоже для вас, посмотрел, у многих такие вещи происходят со временем, сразу оговорюсь, эта тема актуальна, вот прям вы однозначно ее заметите, для тех у кого уже села батарея, вы ее либо отключили, либо изъяли, в зависимости какой корпус, и работаете от блока питания. Понятно, да? То есть вы это сразу поймете, когда у вас начнутся проблемы. Когда есть аккумулятор еще более-менее рабочий, это не так заметно, но все равно печально закончится. Поэтому послушайте внимательно, и даже у тех, у кого проблем пока нету. Вот. С чем я столкнулся, даже чуть пожар не начался, ребята. Пожар. Это хорошо, что я опытный, бывалый инженер. Вот. Ну, и руки растут из нужного места, поэтому определил, в чем проблема. Не сразу, не сразу. Как это проявляется? Работает ноутбук, он без батареи, напоминаю, и ни с того ни с сего вырубается. Начал читать советы, там нужно перегреваться, и такое есть много там всяких, и программное, и так далее. Но, как говорят бывалые электрики, начни с чего? Правильно! себя из себя тоже пошутил с розетки, начни, Но ну, с электричеством перебоя не было, потому что по другим электроприборам было понятно, пропадало электричество или нет, вот и эта проблема она периодически ускоря... э, становится чаще, то есть начинается с того, что ни с того не все вырубился ноутбук, а потом это начинается чаще происходить, вот, значит э начинаем с самого начала про советы другие я уже сказал начните с этого значит так И почему нет батареи потому что батарея на этот ноутбук который еще вполне работает выполняет свои обязанности вот он батарея стоит просто космических денег новая поэтому как бы чисто с позиции экологии разума это неразумная покупка батареи поэтому как есть вот так значит я его и почистил ноутбук да да значит и там ну, сделал какие-то процедуры но еще в штекера проверите Такая ситуация, что периодически, если у вас влажно там вы где-то работаете, у вас могут в штекере зелень такая, то ну такие окись появится. Возьмите, почистите там зубочистку, заточите чуть-чуть э, э, ваты, да, да ваты, чуть-чуть намотайте, прочистите все, уберите там, вот и будет работать дальше. Если и это не помогло, значит проблема в кабеле и блоке питания. Именно не в электронной части, а в проводах. Со временем провода у вас могут где-то там переламываться или от времени, от возраста. Все-таки пластик и так далее имеет ограниченный ресурс. Особенно вот эта тема, что вот мы используем переработанный пластик в своих изделиях. Ребята, это зло. И об этом я тоже хочу сказать. Я не буду вам рассказать всех секретов. Подождем реакции компании Samsung, получится ли мне встретиться. С президентом компании Samsung, да, вот такие вот у меня наполеоновские замашки. А как по-другому? Бюрократы, вот я написал компанию Samsung, что я провожу голодовку, что хочу там сделать то а, а, ответ, робот мне ответил. Все, тишина. То есть компания Samsung на данный момент, бюрократии компании Samsung, поливать на своих потребителей. Посмотрим, что дальше будет. Вот. Поэтому перейди по ссылке, как я тебе сказал, напиши, заполни форму, там две минуты потратишь, отправишь сообщение, и тебе придет ответ, и ты мне напишешь в комментариях. И так мы сдвинем эту машину бюрократическую. Ох, как они там обнаглели, надо их разгонять. Пусть улицы подметают, если не хотят дружить со своими потребителями. Вот. Так. Потерял канву мысль, вопль не понесло, голод, ребята, голод, мозги работает на минималках. Так, значит, о чем это я, о чем это я? Так, да, пластики, с пластиками разобрались, потом раскрою, когда все это закончится, а чем закончится, не знаю. Значит, ситуация такая, же, как у меня произошло. Когда штекер начинаешь шевелить, как бы то пропадает, то вроде, я уже штекер думал, там сломался или еще что-то который входит в ноутбук. Но э, потом произошла такая ситуация. Я взялся за кабель. Кабель, да. А, вырубился, он работал, опять вырубился. И я начал вытаскивать кабель из ноутбука, чтобы понять, э, ну, перенести его в другое место, чтобы уже посмотреть, в чем еще может проблема именно с блоком питания. То есть я понимал, что уже надо начинать с блока питания. И я в какой-то момент дотронулся в одном месте кабеля и понял, что он очень горячий. То есть вот тут участок небольшой, он реально нагрелся очень сильно. То есть буквально 2-3 сантиметра, там очень горячо было. Вот. Я провел по всему кабелю. Это образец, ребята, это не ноутбучный, но выглядит он приблизительно так. Именно блок кабель, который идет из блока питания в ноутбук. Понятно, да? Вы можете еще проверить, из идет из розетки в блок питания. Есть такие варианты. Есть блок питания вставляется. Я просто говорю, что нужно проверить кабель, который есть в блоке питания. Вот, что я сделал дальше. Я, значит, опять включил. Я же инженер. Запустил ноутбук и уже знавши в каком месте оно нагревается, вот, я начал вот так шевелить в этом месте. И произошел взрыв, ребята. То есть получается замкнуло. Там, э, я ни разу не, не разобирал этот кабель. Я сейчас выкладу фотографии, как это выглядит в разрезе конкретно в моем ноутбуке, да, там получается центральная жила довольно толстая и сечение толстое, а снаружи идет изоляция, то есть э, э, по этой изоляции, я так понимаю, минус передается, а по внутренней плюс там двух проводов нет в этом кабеле получается внутренний кабель, он не был переломанным, он выглядел внутри, ре, реально он выглядел ровно, понимаете в чем дело? Где, на каком этапе произошел вот этот перелом, я даже и не знаю, потому что как правило, если перелом есть, есть проблемы и по пластику, понимаете, так шуршить, да, вот, есть проблемы и по пластику, но проблем по пластику, по пластику, да, не было, поэтому был этот самый, по изоляции, да, не знаю причина, почему произошел перелом, в общем, произошел взрыв, я уже думал, ну, все, попал на зарядное устройство, вот, Значит, фотографии вы видели или видите, не знаю, сейчас все поймете. Вот, значит, в разрезе было уже там возгорание, дым пошел, кстати, очень сильный. Дымок. Поэтому быстро все обесточил. Вот. Проверил, зарядное устройство, сработала защита. <клёх> Молодцы это очень экологично, вот, поэтому так как такой же кабель покупать, пока по быстрому не найдешь его, вот, пришлось сделать в этом месте спаять его аккуратно, там, сделать все, теперь опять ноутбук работает и не выключается, поэтому если вот вы, вы пользуетесь ноутбуком, я вам рекомендую периодически, периодически проверять Первая. Розетка, которая входит в сеть. Если она греется, особенно достали, попробовали металлическую часть. Если она сильно греется, значит какая-то проблема либо в кабеле. Первое, потому что контакт может внутри вот этой брак какой-то быть или чуть, чуть Либо в блоке питания он слишком много потребляет, то есть что-то пошло не так. Это надо обращаться в мастерскую для ремонта вот что еще проверили кабель то есть от розетки нет ли очагов таких на проводе где могут быть что-то там теплое там и так далее если изоляция нарушена на кабеле который идет из сети в блок питания и из блока питания э, в ноутбук с изоляцией, ребята не шутите все-таки видите 18 сколько там Вольт, ток для ноутбука, он такой не сильно маленький При определенных условиях можно погибнуть Особенно если вы его там пользуетесь где-то в переездах и так далее Где вы не можете, там у вас нет организованного рабочего места Где там нет влажности сильной, вы уже знаете что к чему Поэтому может произойти удар током ну, Образно говоря, басые ноги, мокрый пол, бабаха кто не в курсе, кто не в курсе, то и от зарядного устройства, э, мобильного телефона, очень много людей погибает, понимаете, вот казалось бы, что такое воткнул в розетку, в розетку зарядная, от него уйдет всего лишь э, провод, в котором 5 вольт, ну если там зарядка мощная, э, которая дает больше заряда, чтобы быстрее телефон не заряжать, даже при простой зарядке погибают люди. Происходит там ток 1 ампер, 1,5. Но, как вы знаете, не напряжение убивает, а ток. Поэтому не шутите с этим делом. Вот. И проверяете, значит, дальше провод от блока питания до ноутбука. Проверяете периодически, теплый, не теплый. Он визуально будет идеальный. Вот как у меня он визуально был нормальный. И... Потом еще проверяете штекер, который входит, разъем штекер называйте, как хотите, который входит в ноутбук, если он реально тоже горячий. Внутри может произойти там что-то, окисление какое-то или еще что-то. Самый простой вариант почистить, если это не помогает, тогда либо замена этого кабеля, либо ремонт. Вот как-то так, поэтому не шутите, короткое замыкание было такое бабах, нормальное Поэтому такой бабах мог произойти просто при работе ноутбука Но прежде чем оно бабахнет, я как-то из опыта скажу, оно будет греться Если вы такой участок выявили, его можно, оперативность бывает нужен, ноутбук, вот, ну, техника нужна для работы, еще что-то Можно временно разрезать Тупо замотать из изолент, ну, скрутить крутить паяльника ету, замотать изолентой, собрать и работать дальше. Решать вам, ваша жизнь, ваша ответственность за свою жизнь несите свою личную ответственность. Если вы говорите, что ваша жизнь в вашей жизни виноват кто-то другой то это у вас, ребята, девчата, проблемы. Никто не может повлиять на вашу жизнь. Ни Лукашенки, ни Путины, ни Потрошенки, Порошенки, там, не всякие там другие. Вот. И в этом вы можете убедиться, посмотрев вокруг себя. Хочешь, как хочешь, так и живи. Даже в таких экстремальных ситуациях, войну, войны, все равно человек выбирает сам свою жизнь и свой путь. Тему пошел в философию. На этом мы останавливаемся. А то сейчас Остапа попрет <голодовка>, голодовка. Видите, как на мозги влияет. Ну, вот. Поэтому до встречи. Проверьте свой ноутбук, свой блок питания. И начните, если есть такая проблема, именно с этой простой ситуации. то мне пришлось потратить кучу времени, чтобы разобрать ноутбук. А, а кстати, маленький совет, кто покупает ноутбук, не покупайте ноутбуку, в котором нету простого доступа к системе вентиляции, охлаждения. Если вам нужно, чтобы там почистить, поменять там эти, ну, если вы эти сам лично не занимаетесь, даже, а сдаете там в какую-то сервисную мастерскую поймите правильно, что чем сложнее аппарат, тем сложнее, проще нарваться на рука попа, который все кишки там вывернет, почистит и вернет их бы как, понимаете в А когда там 4 гаечки или одну крышку сверху снял, вот тебе вентилятор, вот тебе процессор, там еще что-то, 4 болтика, там, ну, пусть 6 открутил, снял. Пропылесосил, помыл, почистил, поменял, поставил все. Вероятность, что рукопоп еще что-то там изгадит. 90 процентов, но все-таки маленькая.